Уважаемые граждане России, дорогие друзья, Через несколько минут мы встретим новый 2006 год. Эти минуты всегда объединяют людей нашей огромной страны, потому что каждый из нас вспоминает сейчас о прошлом, думает о будущем и надеется, конечно, на лучшее. Оценивая события уходящего года, мы думаем прежде всего о своих близких, о семье, о том, как сами прожили этот год. А из жизни каждого из нас, собственно, и складывается судьба страны. Можно смело сказать, что уходящий в историю 2005 год в целом был позитивным для нас практически по всем направлениям и убедительно доказал, мы способны на очень многое. У нас, конечно, еще достаточно проблем, и мы знаем, что решить их можем только сами. У нас большие, очень серьезные планы в экономике и социальной сфере. Мы будем укреплять обороноспособность России и, в самом широком смысле слова, защищать интересы наших граждан. И мы сделаем это. Новый год – один из самых любимых наших праздников. Он добрый и, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплый праздник. Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей. Это любовь к детям, к родителям, к своим близким, к своему дому, к своей стране. Впереди много светлых праздничных дней. Счастья вам! С Новым годом!